Я очень надеюсь, что это видео выйдет интересным, и вообще у меня получится его снять, потому что я всегда как-то не очень ловко себя чувствую в разговорных видео, но я постараюсь сделать так, чтобы вам было интересно и комфортно, как будто бы я сижу у вас перед носиком. Всем привет, меня зовут Лера Яскевич, и сегодня на свой канал я хочу записать видео, которое называется «Было или не было». Мы в сообществе, в YouTube и в ВКонтакте в нашей группе просили задавать вопросы по типу, было ли с тобой такое-то, что-то такое-то, такое-то, раз такое-то. И я на них буду отвечать, было или не было, и если понадобится развернутый ответ, я, конечно же, о нем расскажу. Я, в свою очередь, постараюсь выбирать наиболее интересные вопросы для вас и, конечно же, отвечать на них честно. А как иначе... Ой, ребят, еще, еще будет момент крутости, подождите. Вот так вот. So Начать я, наверное, хочу с вопросов в сообществе, так как это видео идет на YouTube. Было бы логично начать с вопросов в сообществе YouTube, если их не хватит, и, или если закончатся интересный вопрос, я перейду к сообществу ВКонтакте и начну брать оттуда вопросы. Ну что, поехали! Первый вопрос, это, наверное, самый такой, вообще постоянный. Тут, правда, нету предлога. Было? Или что это вообще? Это предлог или что? Неважно, пожалуйста, не судите, у меня по-русскому были плохие оценки. Было. Встречаешься в плане отношений с Димой? Не было. Было ли такое, что забывала имя собеседника, с которым познакомилась? Со мной происходит это очень-очень-очень часто. Мне действительно, я не знаю как, но очень сложно запомнить имена людей, с которыми я только знакомлюсь. И у меня есть еще проблема в том, что я не могу произнести имя собеседника, даже если я уверена в нем, пока его не произнесет кто-то из моих знакомых. Если у вас такое есть, напишите в комментариях, пожалуйста. Было ли, что у тебя голос сорвался прямо перед выступлением? Было, но это было по причине болезни, а не по причине того, что я просто сорвала голос. Хотя это было в Кубе, потому что вот у меня был концерт в рамках тура в Нижнем Новгороде, потом в Воронеже, и в Нижнем Новгороде я уже болела, и я сильно так в себя поверила, кричала, там, ну, короче, почувствовала себя ро ро роскоши, вот. И когда мы приехали в Воронеж, мало того, что болезнь, температура, все вот эти вот сопли, голос хриплый, так я еще и сорвала голос, и вот тогда вот появился метод коньяка, у меня есть влог об этом, если хотите, я оставлю ссылку в описании, можете посмотреть. Лера, курила когда-нибудь? Было, ребят, было. Было ли, что на гастролях называла не тот город, когда приветствовала? Когда приветствовала, думаю, что не было. Я в этом не уверена, но мне кажется, что... Такое в любом случае возможно, потому что, когда много городов идут один за другим, сейчас я уже научилась запоминать города, и с этим, на самом деле, легче, чем с именами людей, с которыми я вот в нос в нос общаюсь. Иногда у меня очень бывают большие сомнения именно в голове во время выступления, что я назову не тот город. Участвовала в групповом сексе? Нет, конечно, ребята, я не готова еще к таким экспериментам. Не было. Целовалась с девочкой? Да, целовалась. Мне кажется, многие девчонки, когда... У них еще ни разу не было молодого человека, они пробовали целоваться со своими подружками. И я считаю это абсолютно естественным и нормальным. «Ломала кому-то жизнь?» Я думаю, было. Сложно отвечать, потому что этот вопрос касается не только меня, но мне кажется, что я испортила жизнь, может, подпортила хотя бы двум людям из-за своего отношения к ним. И за что мне, конечно же, очень стыдно, и я очень не люблю это вспоминать. Хотя я же говорю, что я не стыжусь вообще с того, что было, потому что я это я. В общем, было. Я думаю, было. Нравились ли тебе девушки? Я скажу было, и сейчас объясню почему. Меня очень привлекает красота девчачьего тела, волос, губ, рук, я очень люблю смотреть на красивых девушек, раньше у меня даже была отдельная папка в телефоне, где я сохраняла разные фотографии, картинки, вот, но если говорить о влечении к девушке, нравится ли мне девушки в сексуальном там плане или, ну, вот, в любовном, то не было, я абсолютный натурал. И опять-таки, были ли чувства к своему полу? Не было. Был ли секс на первом свидании? Этот вопрос все равно, хоть у кого-то из парней был в голове. Такое, типа, задумалась. Не было. Я не доверяю свое тело, человеку при первой встрече. То есть для меня это... Сложно. То есть я не могу так это. Даже когда очень пьяная. Я же говорила, что это будет очень откровенно. Я врать не умею. Вот было. Врать не умею. А! Были мысли кардинально изменить свой образ. Были, и такое происходило со мной часто в школьном возрасте. Потому что я то красилась в красный, то постригала волосы как-то ужасно. Там была этой няшка и в трендах в этих непонятных. И... Изменения во внешности кардинальные всегда приходят после какого-то переломного момента, когда тебя мальчик там не взлюбил, а ты такая страдаешь, по нему. Было-было? Было ли такое, что совсем опускались руки в плане творчества? Думала ли бросить вообще эту идею о том, чтобы писать песню, развивать голос, двигаться дальше? Руки опускаются, и я хочу сказать, что... Так что было. Это происходит довольно часто, волнами какими-то. Иногда ты чувствуешь себя очень продуктивным, очень каким-то воодушевленным, вдохновленным, и ты что-то делаешь, и потом, когда вот этот вот ну, момент магии пропадает в твоей жизни, ты думаешь, что ты абсолютная бездарность, что тебе ничего не получится, и что все на самом деле плохо, что ты себя надумал, что ты там творческий какой-то или особенный, и в такие моменты я просто, я привыкла уже к тому, что это достаточно часто происходит со мной, и я стараюсь их игнорировать, и как-то абстрагироваться от этого, понимая, что Сейчас пройдет какое-то время, и я опять словлю вот эту вот магию в своей жизни и продолжу. В этом ничего страшного нет, но я всегда знаю, что э, это то, чем я живу, творчество в плане музыка, и это то, без чего бы я не смогла прожить ни дня. «Приветик, солнце! Очень интересно, какое у тебя было ощущение, когда ты поняла, что твоего творчества нравится людям?» До сих пор иногда меня вот сама мысль о том, что я делаю что-то не зря, и это нравится людям, может довести до слез, но обычно это просто безумно приятное, теплое ощущение где-то вот тут вот, которое потом разливается по всему телу, и ты понимаешь, господи, моя жизнь имеет смысл, я делаю это не просто так, это кому-то... То есть это это вот и есть такой смысл моей жизни, скажем так, или небольшая часть вот этого вот смысла. Думала ли идти в ПТУ в колледж? Было. Я, когда училась в 11 классе, до того, как еще познакомилась с Аней и они мне предложили сюда поступить, я так и думала, что пойду учиться в какой-нибудь ПТУ, не буду забрасывать блог, буду уделять этому время. И я в любом случае понимала, что хочу развиваться в видеоблогинге, в музыке, но я просто тогда, на самом деле, была в... В отчаянии, я не знала, что будет с моей жизнью Было ли такое, что ты очень позорилась На глазах своих друзей? Конечно, было Но я это не расцениваю как позор Я это расцениваю как часть меня И моей дурости какой-то, то есть я часто Веду себя как-то непонятно Вот этих уж две личности Такая лирическая и такая Шара, бара Дурн, бин, бау Вот, ну вот такая вот Мои друзья, это же друзья, я думаю, они все понимают Прекрасно, тем более кто Из нас не любит было ли такое, что выходишь на сцену, и от волнения голос пропадает, искажается? Конечно же, было. И это было, вот я даже скажу, в начале вот нашего последнего тура. Первый концерт был в Перми, и это был первый концерт полностью авторским альбомом с Димой на сцене вместе со мной. И это было очень страшно, потому что мы не знали еще, как себя вести, как работать на сцене. И это было как будто бы самый первый выход на сцену. То есть у меня... Рот высох, губы прилипать к деснам начали. Я постоянно пила эту воду, думала, господи, когда же это пройдет, хотя бы, может быть, хотя бы после третьей песни я раскрепощусь, и все станет хорошо. И все стало хорошо, но все равно даже после трех концертов было волнение. И да, голос от этого действительно очень сильно искажается, потому что у тебя нет какой-то опоры, когда ты волнуешься, чтобы звук был красивый, хороший, мошечный, когда вам нужна опора. Занималась йогой. Не было, но очень бы хотелось. Обманывала родителей? Если да, то расскажи. Скорее всего, это было когда-то, но... С большего я могу сказать, что не было, я всегда доверяю своим родителям, я всегда им обо всем рассказываю, они всегда для меня были друзьями, у нас никогда не было запретных тем, даже если говорить о сексе, о курении, об алкоголе, мои родители всегда говорили лучше с нами, чем где-то, знаете, не, вы ничего не подумайте, я просто хочу похвастаться и действительно похвалить и сказать спасибо своим родителям за то, что они у меня, для меня были как друзья, вот. Ну, которая, конечно, меня еще при этом чему-то учит. Кто ты такая? Лео Скевич. Были ли у тебя операции? Не было ни одной операции, ни на какой части тела, ни, ни, никогда я не травмировала себя до такой степени, чтобы она произошла. Как-то раз я думала, что мне вырежут аппендицит. Я пролежала две недели в гастроэнтрологии, даже провела там свой день рождения. Но мне так ничего не, вы, не, не вырезали. Вот, я, я вся такая, какая у меня природа. Что, блин? Я такая, какой меня сделала природа, вот что я хотела сказать. Ты когда-нибудь хотела вернуть прошлое отношение? Если да, то как с этим справилась? Не знаю, честно, я сначала прочитала слово «прошлое» как «пошлое». И думаю, пошлое отношение? В смысле? А, такого не было. Я когда расстаюсь с людьми, это происходит очень осознанно. То есть я никогда на обум этого не делала, со мной давно уже не было таких ситуаций, я просто говорю о том, что когда-то было. И я взвешиваю все за, против, анализирую всю жизнь, допустим, в общении с этим человеком, или в отношениях даже, и я понимаю, что если я ухожу, то я ухожу навсегда. Так обычно и происходит. На этом интересный вопрос, мне кажется, в сообществе в YouTube закончились. Я дошла до конца. Сейчас пойду ВКонтакте в наш паблик. Кстати, подписывайтесь обязательно. Наши администраторы стараются. Я тоже. Напивалась в хлам, было. И даже не один раз. Но это было, знаете, когда.. Очень сложные времена, подросток, сидела, понимаете, вот этот вот максимализм непонятный, кому-то что-то доказать хочется, и происходили такие ситуации, когда два раза в жизни, по-моему, я напивалась так, что ничего не помню, всего лишь два, больше не хочу, и у меня есть очень четкое чувство контроля внутри насчет алкоголя. И меня немного пугают люди, которые не умеют себя контролировать в плане выпивки. Зачаровывалась в концерте, в смысле зрителей слушателей? Было. Но будет, наверное, очень-очень неправильно говорить, в какой именно ситуации. Но такое действительно происходило, люди, которые пришли на концерт, просто были... Я даже не знаю, как сказать. Им было как будто бы все равно. Мое вообще присутствие на площадке. Я... Проанализировала ситуацию, я думаю, что это просто психотип, темперамент самого города, самих людей, менталитет их. вот. Но все равно, знаете, очень обидно, как будто бы ты просто строишь из себя какого-то клоуна, а при этом на тебя никак не реагируют. Тяжело. Так что, если ты перейдешь когда-нибудь на мой концерт, пожалуйста, бери с собой хорошее настроение и готовность выкладываться вместе со мной, потому что успех концерта, зависит не только от исполнителей его музыки, но и от людей, которые приходят на концерт. Потому что это, это знаете, это какой-то общий праздник, общий ритуал, в котором энергия всех присутствующих объединяется и становится чем-то большим. И последний вопрос. Было ли такое, что теперь разбивали сердце, но ты недолго страдала, а находила в себе силы и шла дальше? Было. Но это уже было именно в тот момент, когда... Со мной уже произошло пару таких подобных ситуаций, которые могли себе наранить. Просто именно вот эти вот первые ситуации, первые в жизни, скажем так, они тебя учат. Если ты, конечно, хочешь этому научиться, то они тебя научат правильно в будущем выходить из подобных ситуаций, чтобы не так страдать, не так причинять себе внутренний вред. И... Быстрее справляться всяким говном, как он на тебя наваливает. На этом, собственно, все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, пожалуйста, не забывайте поставить палец вверх, написать комментарий, а еще обязательно напишите в комментариях, было ли у вас такое же было, как было у меня. Посмотрим, сколько у нас с вами много общего, хотя я думаю, что много. Мечтайте о великом. Спасибо за то, что вы у меня есть. Увидимся очень скоро в новых видео. Всех люблю, обнимаю. Пока.